Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем ремонт автомобиля Лада Гранта. Загрунтовали крышу и заднее крыло. Смотрим работу. Итак, готово у нас заднее левое крыло и крыша. Так, еще стоечку загрунтовали. Стоечка готова. Средняя. Да, по кузову самому кузову а, доделать осталось так, у нас 4 стоечки три а, ну, из них готовы там чуть-чуть ну, мелкие скольчики подобрать самая основная вот это ну, до нее еще э, не дошла очередь так, всё, сейчас это подготовим и кузов будет готов а, к тому чтобы наждачкой, наждачной бумагой номером 600 и можно сказать уже готов покраски будет так. ну и там передняя часть осталась зазоры как вы видели в прошлых видео уже зазоры стоят фары там подготовка покраски маленько пошпаклевать и будет готов автомобиль будем красить всем удачи до встречи заходите в группу вконтакте обращайтесь Задавайте вопросы, мы обязательно на них ответим. Мы предоставляем гарантию 2 года на свой ремонт. Впрочем, удачи, до встречи, пока.